Добрый день, меня зовут Евгений, я непосредственно приобрел КАМАЗ ход у компании ЗАВГАР, приобрел КАМАЗ первую единицу для себя, своей компании. Машина будет возить как тягач прицеп с буровым комплексом, КАМАЗ приобретался у менеджера Эльнара. Эльнар, в принципе, все отработал правильно, всю информацию предоставил по КАМАЗу. В срок КАМАЗ нам предоставил. Мы, в принципе, остались довольны покупкой. КАМАЗ рассказал все, сделал подарки, скидки. Пошел навстречу, дождался. Ну, там вопрос был со срочкой там по времени... Ну, мы остались довольны, приехали вот в Санкт-Петербург забрать автомобиль.